Бисмиллах, альхамду лиллахи, роббил аламин, вассалату вассаламу аля ашрафи ланбия и Мурсалин, Алана набийина, Мухаммад саллаллаху алейхи, <клес> аля алихи, асхабихи, аджмаин. Ассаламу алейкум варахматуллахи в баракатух. 88 сура Альгашия. Альгашия. День покрывающий. День покрывающий. Сура Аль-Гашия, «Аль Покрывающая, номер суры 88, количество аятов 26. Аудзу Билляхи, Мина Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим, Халатака Хадису Аль-Гашия, Халь – это вопросительная частица. Ата, кя? Кя, это к тебе, а это приходить, дошел ли до тебя? Дошел ли до тебя хадис? Хадис это рассказ Аль-Гошия. Хадис о покрывающем дне. То есть дне судного дня, о судном дне. Дошел ли до тебя рассказ о судном дне, о дне воскресенья? Халятакя хадису льгашия. Хадису льгашия. Покрывающий день воскресенье. Халятакя. Дошел ли до тебя? Дошел ли до тебя рассказ о покрывающем дне? Дне воскресенья. Аллах субханава обращается к Аллах, алейхи Аллаху. И спрашивает. Дошел ли до тебя рассказ о гашии? Хадисул Гашия – это покрывающий День Воскресения. Галь атака дошел ли до тебя? Вуджухуй, я ума ивин. Хашия. Вуджух от слова ваджун. Ваджун это лицо. Вуджухун это много. Много-много-много лиц. Лица я ума ивин. ЯУМ ДЕНЬ ИВИН В ТОТ ДЕНЬ я ЯУМА ИВИН лица В ТОТ ДЕНЬ ХАЩИА ХАЩИА ХАЩИА – это СМИРЕННЫЕ А слова ХУШУ ХУШУ – СМИРЕНИЕ В этот день я ЯУМА ИВИН ХАЩИА Они будут СМИРЕННЫЕ Или УНИЖЕННЫЕ они будут поникшие от унижения. Хося. Одни лица в тот день будут смиренны. Одни лица. Уддзюху и Яума и Вин в тот день. Яума и Вин. Смиренный. Хося. Одни лица в тот день будут смиренны. Амилетун. Насыбатун. Амилетун. Насыбатун. Или можно прочитать Амилетун. Насыба Амилятун насыба, изнурены и утомлены. Амиля это изнуренный он, насыба утомлен. Амилятун – насыбатун. Ля Иляха илля хайллал. Это лица неверующих будут изнурены и утомлены наказанием Всевышнего Аллаха, Субхану Таля. Ля илля хайллаллах, ля илля хайллах. Тасля наран хамия, тасля наран хамия. То есть они, нар, это огонь тасля, будут гореть, они войдут, на ран хамия хамия это пылающий, огонь пылающий. Нар хамия, огонь пылающий, будут гореть, и они войдут. То есть их заведут в огонь пылающий. И они там будут гореть. Тосля наранхамия. Тосля хамия это пылающий. Они войдут в огонь пылающий. До этого мы с вами проходили наранхамия. Фауммухухавая. Вамадроке магия. Наранхамия. Аллах спанаваталя описал, что это огонь пылающий. Огонь пылающий. Нарун хамия. Туско. Туско айнин ания. Туско айнин ания. Туско их будут поить. Мин айнин. Из источника ания. Ания это кипящий. Источник кипящий. Ания. Ания. Что вода его настолько кипящая, что разрывать будет кишки, что даже будет разрывать кишки у того, кто пьет эту воду. Тускоамин Айнин. Ания. Их поет из источника кипящего. Он кипит, и они будут оттуда пить жадно. Их поет из источника кипящего. Их поет из источника кипящего. Туско. Минайнин ания. Лай салагум туамун. Илля мин дария. Лай салагум таам. Нет им еды. Нет им еды. Лай салагум туам. Илля за исключением, кроме как мин Только из дария. Ядовитые колючки, дарья, ядовитые колючки. Ляй саляхум таамун илля мин дарья. Еда у них будет только ядовитые колючки и ничего более. Ля иляхиллаллах. Ляй илля мин Нет им еды, кроме ядовитых колючек дарья. Дарья это колючие растения. Которое по земле расползается. Колючее растение, которое расползается по земле. Когда оно высыхает, к нему не может приблизиться никто. Ни человек, ни животное. Так как у него колючки острые и ядовитые. Вот это называется дарья. И в Джаганнаме она то же самое будет. Лайса лягум таамун илля мин дарья. Нет у них ляйса Для них, лягум это для них. Там это еда. Нету для них еды, никакой. Илля, за исключением, кроме, как только из даре. Еда у них будет из колючек, ядовитых. Нет им еды, кроме ядовитых колючек. Нет им еды, кроме ядовитых колючек. И эти колючки никакой пользы не приносят. Они никакой пользы не будут приносить. «Ля юсмин, ва югни, минджу». «Ля юсмин», то есть «саман», «саман» – это жир. «Саман» – жир. То есть, когда человек много кушает, он поправляется, так ведь? И у него это уже видно на боках, видно на животе, видно на щеках, видно, видно, это видно, когда человек поправляется. То есть, у него появляется «саман», жирок. А от этих колючек «ля юсмин», «ля юсмин», то есть, человек не поправляется. Ля юсмину. Валя югни. Югни – это не утоляют они джур. Валя югни мин джур. голод. Голод они не утоляют. Они не утоляют голода. Ля юсмину. Валя югни мин джур. Джур голод. То есть, это дарья. Вот это дарья – от которых не поправляются и которые не утоляют голода. Другая же категория людей, Вуджуху и Яума Ивин, наима. Другие же лица в тот день, Вуджуху, лица Яума Ивин, в тот день будут наима. Наима радостные. Наима. Наима. Радостными они будут. Наима. Удюхуй, я ума и виннаима. Другие желицы в тот день будут радостными. Радостными. Другие же лица в тот день будут радостными. Удюхуй, я ума и Я ума и виннаима. я. то есть своими, своими стараниями, своими устремлениями. Ага, это своими я, потому что из-за своих стремлений, из-за своих стараний, из-за своих этих роды, они довольны. Они довольны. Своими, они будут довольны своими делами, которые они совершали. Лисайя, роды я. Они будут довольны своими делами, потому что они увидят свои дела. И будут довольны этим, этими своими поступками и делами. Потому что это дела будут дела поклонения Всевышнему Аллаху Супанауталя. Самые главные дела. Самые важные дела – это поклонение Всевышнему Аллаху. Вот этими делами они будут довольны, что они подчинились Аллаху и следовали за, за посланником Аллаха, Мухаммадом, салли алейхи вассалям, лиса га рады своим устремлением они довольны, они довольны лиса-и-га-рады-я, я все родой он доволен. И награда у них будет Фиджанатин Алия, Фиджанатин Алия в высоком райском саду. Али это высокий, Али высокий. Джаннат это сад райский. Фиджанатин Алия в высоком райском саду. لا تسمع в этом высоком райском саду не услышат они «лягая». «Лягая» – это пустословие. Лягия пустословие. Там не будет пустословия, как здесь, в нашей жизни. «Ля тасмау фига лягая» – не услышат они «лятасма». «Ля тасма» «Ля – не услышат «фига» в нем, в раю. «Лягая» «Ля тан это пустословия. Не услышат они в нем пустословия. Фига айнун. И в нем, в этом раю, есть источник айнун. До этого мы айнун проходили, айнун хамия, да, где кипящая вода, кипящая вода, которая обжигает. В, в раю тоже есть айнун. Видите, айнун джария. Источник текущий, фига айнун джария, фига айнун джария. Джария текущий, текущий. В нем есть источник текущий. Фига сурур. Сурур а слова сарир. Сарир кровать, сурур кровати или ложа. Марфуа, возвышенные марфуа. Воздвигнуты фига. В Джаннате там, в нем ложа воздвигнуты. Сурурум. Марфуа. Марфуа. Воздвигнуты ложа. Фига, сурурум, марфуа. В Аквабун. Кубун, акваб это чаши. Бокалы. Кубун, аквабун чаши. Маудуа. Маудуа расставлены. Расставлены. у аквабун Множественное число. Куб. Кубун-аквабун. И чаши расставлены. у аквабун Маудуа. у аквабун маудуа Расставлены чаши. Ва-намарику. Намарику. Масфуфа. Подушки. Намарик это подушки. Намарико. Намарико. Уванамарику масфуфатун. Масфуфатун разложены. Масфуфа. И разложены подушки. Чаши расставлены, разложены подушки, ложа воздвигнуты. Ля илляха иллаллах. Ля илляха илляллах. Уанамарику масфуфа. Вазарабию мабутуса. Вазарабию. Мабсуса. заробий это ковры. Заробий. Мабсус, они разосланы, разосланы везде, везде, везде. Ля иля хлам. Кальфарошель Мабсус. Это слово у нас приходило, как будто мотыльки разлетевшиеся, везде, везде, везде разлетевшийся. Мабсуса. Здесь у Азарабию Мабсуса. А здесь ковры уже разосланы. Мабсуса. Вазарави юмабсуса. И разосланы ковры. Афаля яндуруна. или ибели Кейфа хуликат. Афаля яндуруна. Разве они не посмотрят? Афаля. А. Это вопросительное. Афаля. А разве они не посмотрят? Афаля яндуруна. Илляль ибель на верблюда. Ибель это верблюды. Илляль ибили на верблюдов. Кайфа хулихат, как они были созданы. Кайфа хулихат. Каким образом они были созданы? Афалай андуруна наиляль Ибили. Кайфа хуликат, Кайфа хуликут, как они созданы. Афалай андуруна, разве они не посмотрят? На верблюдов. Как они созданы. Как Аллах وتعالى, их создал. Ля илляхе лаллах. А Кейфа хуликат. Вай самаи, ссама. руфиат. А также на небеса. Вай самаи. Сама – это на небо. Кейфа руфиат. Как оно воздвигнуто. Как оно, руфиат? Как оно воздвигнуто? Каким образом? ля ля-Ллаху, ай-Лас-Сама-И Кайфа руфиат? И на небо. Как оно воздвигнуто? ва иля Кайфа нусыбат? ва И на горы Как они нусыбат? Водружены. Горы как были поставлены? Каким образом? ла иляхи нусыбат. И на горы как они водружены? И на горы как они водружены? Ва-Иляль-Арды кейфа хат. И на землю как она распростерта? вайляль иляль арды кейфа хат. Сутыхат, распростерта земля. Каким образом? Уайляль Аурды Кейфа сутыхат. И на землю, как она распростерта? Как она распростерта? Фадакир. Иннама антамудакир. Фадакир, иннама антамудакир. Напоминай. Фадакир. И напоминай же. Фа-и. Заккир. Напоминай. фа иннама поистине ты анта Музакер. Ты лишь напоминающий музакер. Фазакер, Напоминай же. Ведь ты лишь напоминающий. фа иннама анта музаккир. Напоминай же. Ведь ты лишь напоминающий. Леста алеим би Леста алеим би И ты над ними не властен. Леста алеим би и ты над ними не властин, не властинанта. Леста, ты над ними алеим би Леста алеим би Нет у тебя Сайтара это власть. Сайтара. Сайтара это власть. Бимусайтер – ты над ними не властен над этими людьми. Ляста алейхим, просто напоминай. И ты над ними не властен. Илля манта тавалла, ва кафар. Илля ман тавалла, кафар, тавалла это отворачивается. Кафара – это проявлять неверие. Илля ман ман тот, кто таваллау кефар, а тот же, кто отвернулся и проявил неверие, а тех, кто отвернется и не уверует, фаю азди его аллах субханав таля накажет, подвергнет его азаб, аллах субханав таля его подвергнет юзди богу азаба аль акбар аль акбар величайшим мучением аль акбар Это величайшее, величайшее, самое на величайшее мучение фаюаззибугу То есть, из-за того, что он отвернулся, из-за того, что он не уверовал, Аллах, шзу спать аулацалю акбар фаюаззибугу азабаль акбар фаюаззибугу Аллаху Понятно, да? Аллах подвергнет величайшим Мучения. Аллах подвергнет величайшим мучениям. Инна поистине. Иляина к нам. Иляйна. к нам. И я Иябахум". Иябахум. это их возвращение. Их. Гум это их. Ияб. возврат. Инна иляина. И Поистине к нам, их возвращение. Сумма, а потом, инна алейна, поистине, на нас хисабахум, их расчет. Аллах Субхан сделает расчет. Алейна хисабахум, на нас их расчет. А потом, в день суда, на нас их расчет. Сумма, инна алейна حسابهم سبحانك اللهم وبحمدك أشخد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك